Однажды и я работал над открытием компании сетевого маркетинга, у которой был очень ограниченный бюджет и мало дистрибьюторов. Они хотели быстрого роста, поэтому решили работать на холодном рынке и использовать рекламу. Я сказал, хорошо, я могу разместить несколько объявлений в периодических изданиях, и мы сможем привлечь большое число лидеров. Каков размер вашего бюджета? И, услышав ответ, я воскликнул, вам необходимо бюджет в 10 раз больше, чем этот. Но они ответили, что это все, что у них есть, придется что-то придумать, сказал я себе. Демографический рынок, на который я был нацелен в тот момент, это люди, которые читают журналы вроде Magazine Incorporated, Entrepreneur Magazine и Business App, Unity Во всех таких журналах печатают небольшие объявления на последних страницах. Я думаю, вы знаете, о каких объявлениях я говорю. Там можно встретить объявления компаний, производящих сельхозтехнику, объявления фирмы, чистящие ковры или красящие потолки, объявления различных прачечных и даже франчайзингов. Там есть объявления франчайзингов по производству машин для завивки волос или продающих оборудование для изготовления пончиков. Знаете такие прицепы, в которых установлены машины для производства пончика? Вы можете прицепить его к своей машине, отправиться на ярмарку и там продавать свои пончики. Люди покупают все эти франчайзинги и платят за них большие деньги. И у меня возникла идея, почему бы не вовлечь в сетевой маркетинг всех этих людей, которые ищут подходящий франчайзинговый бизнес. И тогда нам не нужен будет бюджет в 10, 20 или 30 тысяч долларов для того, чтобы начать бизнес. По мне нужно будет, например, гнуть спину по 10 часов в день, мою посуду в каком-нибудь ресторане или работать в качестве живой рекламы, носить на себе щиты и завлекать клиентов. Итак, я хотел подать объявления в такие журналы. Я люблю объявления на всю страницу, но мой клиент не мог выделить такой бюджет, поэтому пришлось размещать объявления. На последних страницах, где размещают по 6 объявлений на странице. Мое объявление должно было как-то выделяться среди пяти других объявлений на странице, чтобы привлечь внимание. А в таких журналах обычно бывает 15-20 страниц, на которых по 6 объявлений. Итак, я выучил один важный маркетинговый урок. Ваше объявление выделяет заголовок. Именно заголовок будет выделять ваше объявление среди всех других объявлений. Потому что заголовок — это объявление для объявления. Люди вначале читают заголовок, и если он привлекает внимание... Читают и само объявление. Можно сделать заголовок, привлекающий перспективы выгоды. Потеряете 30 фунтов за 30 дней. Также можно сделать устрашающий заголовок. Если не потеряете 30 фунтов, свалитесь замертво. Можно использовать вопросительный заголовок. А вы знаете 6 секретов создания остаточного дохода? Или можно использовать то, что я называю интригующий заголовок. Такой заголовок интригует настолько, что вы читаете объявление до конца. Именно этот способ привлечения внимания я и стал тогда использовать, потому что у меня был ограниченный бюджет и множество других объявлений конкурентов. Честно вам признаюсь, я создал заголовок, который не стал бы применять сегодня, но... Это было 10-12 лет назад, тогда все было по-другому. Так что если вы будете ехать в машине с детьми и слушать этот диск, вам лучше выключить диск на этом месте. Если вы этого не сделаете, не говорите, что я вас не предупреждал. Мой заголовок был таким. «Вы что, придурок?» Ниже было написано, прежде чем потратить 10, 20 или 30 тысяч долларов, покупая франчайзинг, который по сути является работой на минимальный оклад, почему бы вам сначала не поговорить с нами о сетевом маркетинге? Мы можем показать вам, как стать начальником самому себе, выбирать удобные часы работы, иметь налоговые льготы, путешествовать по миру, стать успешным, помогая другим людям достичь успеха и иметь неограниченный доход. И все это вы получите, вложив менее тысячи долларов. Да, кстати, вам не придется говорить людям, вы хотите, чтобы я это подогрел. <laughs> это объявление вызвало гораздо больше откликов, чем наша команда дистрибьюторов могла обработать. На нас посыпался град откликов. Через несколько недель мне позвонила президент компании. Она спросила, «Рэнди, ты знаешь, что означает слово «придурок»?» Я ответил, «Да, знаю». Она переспросила, «Нет, ты действительно знаешь, что оно означает?» Я еще ответил, «Да, знаю. А что?» «Да то, что мне звонят из редакции журнала и говорят, что получили огромное количество жалоб. Люди негодуют по поводу твоего оскорбительного объявления и хотят отказаться от подписки и даже закрыть журнал». Тогда я ответил, «Но это не проблема. Этот журнал печатают на 19 дней вперед, и мы еще успеем опубликовать пару объявлений, прежде чем его закроют». Тогда она сказала, вот это самое возмутительное. Конечно же, нам пришлось прекратить подачу объявлений, потому что мы взяли на себя больше ответственности, чем могли справиться. Но для меня это был интересный урок. Несколько лет спустя я работал с другим клиентом. Я консультировал одну компанию, которая только собиралась открываться. Я поместил объявление в центре разворота одного бизнес-журнала, и как это сейчас называется... Кто-нибудь знает? Никто. Ну, неважно. Так вот, я поместил объявление в центре разворота одного бизнес-журнала, у которого был большой круг читателей. Разворот — это довольно много по типографским меркам На таком пространстве можно разместить много информации Я же поместил туда минимум информации Я поступил следующим образом Все пространство моего объявления было белым И лишь в центре я разместил небольшой логотип компании Надпись «Если вы знаете, спросите» И телефон Это все 99% всей площади занимало белое пространство. Итак, когда люди звонили по указанному телефону, они слышали голос, записанный на автоответчик, который кратко рассказывал о компании, а в конце говорил, вы можете заказать бесплатный информационный пакет. Компания собиралась открываться только через 3-4 месяца. Мы еще не подготовили маркетинговые материалы и продукт, но я хотел ускорить процесс. Так вот, мы создали это телефонное сообщение, и задача людей, прочитавших объявления и позвонивших на данном этапе, была лишь оставить свои координаты: адрес, телефон и имя. Затем им домой высылали информационный пакет, который представлял собой продающее письмо на 10-12 страниц, насколько я помню. В нем рассказывалось, что это будет за компания, какая у нее будет продукция и почему она пользуется спросом на рынке какие будут возможности дохода, в общем, перечислять все преимущества бизнеса и выражать восторг по поводу предоткрытия компании. Все это было в письме, и я думаю, что это был самый удачный информационный пакет в истории сетевого маркетинга, который когда-либо отправлялся по почте секрет заключался в том, что в нем была анкета дистрибьютора и анкета автозаказа для клиента. Люди могли выбрать между автозаказом продукции на 40 или 80 долларов в месяц. в результате 700 800 человек подписались в компанию за 4 месяца до ее открытия. Так я выучил еще один хороший урок. Со временем я открыл для себя несколько вещей. В конце восьмидесятых, х начале 90-х я был спонсирующей машиной на холодном рынке. Я использовал баннеры, объявления, рассылки по почте. Чуть позже я расскажу об этих рекламных средствах. В этом я добился большого успеха, спонсируя по 50-60 человек в месяц, развивая свою организацию в ширину. Эти люди тоже начинали работать на холодном рынке. Мы создали специальное дерево голосовых сообщений, и когда кандидат звонил на телефонный номер, начинавшийся на 800, его сообщение отправлялось на почтовый ящик дистрибьютора. Все делалось автоматически, с помощью компьютера никто не имел доступа, чтобы что-то подделать. Таким образом, я спонсировал по 50-60 человек в месяц, а те, в свою очередь, задействовали других, так что за сравнительно короткий промежуток времени мы собрали довольно большое количество людей. Я думаю, что тогда спонсировал на холодном рынке лучше, чем кто-либо другой. И я видел все эти кассеты, вроде «Умершие доктора не лгут», «Умершие доктора возвращаются» и так далее. Я первоклассно спонсировал на холодном рынке, потому что я хороший копирайтер и знаю, как работает маркетинг и реклама. Так вот, я обнаружил одну вещь. Чем больше я использовал различные техники спонсирования с холодного рынка, тем меньше становился процент людей, которые могли это дуплицировать. Если вы увеличиваете долю техник работы с холодным рынком, то вы уменьшаете процент дупликации в вашей организации. Сейчас есть всевозможные рекламные техники, списки рассылок, продающие письма, баннеры на машинах, объявления в газетах. И если в бизнес вы можете вступать за 300-400 долларов, то для того, чтобы использовать рекламные техники работы на холодном рынке, вам нужно потратить полторы тысячи долларов. Чем больше инвестиций в рекламу, тем меньше процент людей в организации, которые могут это дуплицировать. Чем больше вы используете методов работы с холодным рынком, тем меньше процент людей в организации, которые могут это дуплицировать. И нет способа, это обойти. Я думаю, что секрет правильного спонсирования заключается в равновесии между работой на теплом и холодном рынках. Не обязательно тратить огромные суммы на рекламу, размещая объявления на всю страницу в самых читаемых и дорогих газетах или создавая телевизионные и радиоролики конечно есть ситуации когда это может помочь однако важно вот что если вы сможете придерживаться работы на теплом рынке и использовать работу на холодном в качестве дополнения то вы будете лучше дуплицироваться и у вас будет долговременная финансовая защищенность те из вас кто читал как развивалась моя карьера в последние 20 лет наверное знают что я использовал то один то другой способ работы в начале 90-х годов как я уже говорил я был спонсирующей машиной на холодном рынке и специализировался на рекламных объявлениях и информационных письмах. Я использовал эти средства где только возможно. Потом я полностью отказался от этого и посвятил себя, себя теплому рынку и не позволял никому в моей организации использовать рекламные приемы типа объявлений, рассылок и так далее. Каждый человек в моей организации должен был составить список знакомых из ста имен и работать только с теплым рынком, иначе я не работал с ним. Сейчас же я пришел к заключению, что здесь важное равновесие. Почему это случилось? Это случилось потому, что я позволяю принципам своей работы меняться в зависимости от того, как меняется рынок. Важно, чтобы в то время, когда все делают одно, отличаться от них и делать что-то совсем другое. В то время, когда все начали рассылать кассеты по почте, я перестал их рассылать. Раньше я был успешен, отправляя кассеты по почте, но когда все стали это делать, я это делать перестал. Когда все повально занялись размещением объявлений, я перешел к теплому рынку. А когда все стали заниматься теплым рынком, я опять начал присматриваться к холодным. Есть важная вещь, которую вам, как маркетологам, необходимо знать. Это распределение внимания кандидатов, а также фактор рассеянного внимания и уровень терпения. Вернемся в прошлое. Вы решили спонсировать кого-нибудь в «Шекле». Вы могли рассказать им о витаминах и о бизнесе. Затем они делились витаминами со своими друзьями и знакомыми. Затем они пользовались продукцией 2, 3, может быть, 4 или 5 лет. И, наконец, потом они решили, что хотят делать бизнес. Они говорили, мы едим эти витамины уже пять лет, и у нас есть несколько постоянных покупателей. Наверное, пора взглянуть на бизнес более серьезно. И вот они становились дистрибьюторами с целью стать главными координаторами. Они работали в бизнесе 10 лет, и за 10 лет они все-таки становились главными координаторами. Компания покупала им новую машину и оплачивала ежегодный отпуск, а на заднем стекле машины висел стикер с логотипом компании. Все они были просто счастливы. Жизнь удалась. Но это было в прошлом. Сейчас мы имеем дело с представителями поколения телевидения и интернета. Сегодня внимание современного человека распределяется как у сумасшедшего. Если вам 45 или больше, вы наверняка помните дикторов нашего телевидения. Уолтера Кронкайда или Дэвида Брэнкли. Они читали новости с листа, но были такими профессионалами, что практически все время смотрели на зрителя. Одна их история длилась от 90 секунд до двух минут. Потом был репортаж Боба Шифера. Он вел репортаж из Белого дома с таким длинным микрофоном и говорил, Mm. <laughs> Добрый день, это Боб Шифер, я веду репортаж из Беловодова. Сегодня президент запустил новую программу социальной помощи. Он говорил 90 секунд, а потом в конце репортажа он снова говорил, «С вами был Боб Шифер с новостями для NBC или CBS или еще какой-нибудь компании». Потом мы снова оказывались в студии с диктором. Что же происходит сейчас? Посмотрите телевизор сейчас, и вы увидите Питера Дженнета или Брайана Уильямса или еще кого-нибудь. Этот диктор говорит что-то в одну камеру 3 секунду, затем появляется заголовок, сейчас в любых новостях появляются эти заголовки, «Афины 2004», «Захват заложников», или «Скандал в банке», или еще какой-нибудь. Появился заголовок, через 3 секунды диктор поворачивается к другой камере, и опять 3 секунды говорит что-то, затем начинается репортаж, потом опять появляется диктор, и так ракурс телекамеры меняется каждые 3-7 секунд. Например, на CBS или NBC картинка меняется каждые 7 секунд. На CNN каждые 3-4 секунды. На MTV картинка меняется каждую секунду. Более того, на экране появляется 4-5 элементов одновременно. В углу экрана что-то мигает, здесь что-то вертится. Внизу экрана бегущая строка и видео меняется каждую секунду. Поколение интернет выросло на видеоиграх, их внимание привлекается только чем-то постоянно меняющимся. С ними не пройдет старая модель бизнеса, о которой я рассказывал вам до этого. Сегодня моя задача, если я спонсирую у вас бизнес, как можно скорее надеть на вас золотые наручники. Что такое золотые наручники? Это когда вы, например, зарабатываете тысяч долларов в месяц на протяжении всей жизни неважно если не пришел ежемесячный заказ продукции или поднялись цены на какой-то продукт или кто-то ушел из ее группы или президента компании видели в публичном доме в сингапуре все это неважно если вы зарабатываете 5000 долларов в месяц вы не уйдёте из бизнеса. Если вы получили бонус на автомобиль, например на новый Мерседес, и компания каждый месяц оплачивает его за вас, вы не уйдете из бизнеса, потому что иначе вам придется платить за машину самостоятельно. Зачем уходить, если у вас есть бесплатная машина? Американцы живут на 125% от того, что зарабатывают, а весь остальной мир на 112%. Итак, на ней должны быть золотые наручники, или она должна входить в команду основателей. И ей платят бонусы 15 или 18 тысяч долларов. Итак, я должен надеть на нее золотые наручники как можно скорее. Также я хочу подчеркнуть, что современным людям не хватает терпения. В прошлом было нормальным создавать организацию в сетевом маркетинге за 10-15 лет. Это было нормальным в 70-е годы. Это было нормальным в 80-е годы. Сейчас люди не хотят ждать так долго. Поэтому я сказал себе, хорошо, я хочу, чтобы мои люди фокусировались на работе с теплым рынком, основой которой является список знакомых и добавили в свою работу несколько техник работы на холодном рынке. Чем больше я использую работу на теплом рынке, тем это более дуплицируемо на протяжении длительного времени. Итак, давайте поговорим о возможных техниках работы на холодном рынке. Я не буду подробно в это углубляться, потому что у нас есть специальная литература, которую вы можете потом изучить. Я только дам вам несколько идей, которые вы можете применить в своей группе. Упаковка маркетинговых карт или флайеров. Это могут быть, например, 150 разных карт в пластиковой упаковке. Они обходятся гораздо дешевле, чем рассылка писем по почте, ведь их не нужно рассылать и не нужно тратиться на почтовые сборы. Рассылка писем 10 тысячам человек может обойтись вам очень дорого. Карты же можно распространить среди гораздо большего числа людей без таких больших затрат. Я применял этот способ и довольно успешно. Опять же, здесь необходим привлекательный заголовок, и вы должны четко поставить цель, которую хотите добиться, используя их. Об этом я расскажу немного позже. Рассылки по почте. Я очень часто пользовался этим способом и пользуюсь им до сих пор. Мне нравится почтовая рассылка. Некоторые могут сказать, почта — это очень дорого и неэффективно, это устарело, люди даже не заглядывают в свой почтовый ящик и пользуются только электронной почтой, и все в таком духе. Но так как сейчас почти никто не пользуется этим способом, им пользуюсь я, и должен сказать, что почта — это очень эффективно. И сейчас, как никогда раньше, этим приемом необходимо пользоваться. Позже я расскажу вам об этом. Объявления в журналах и газетах. Это годится для индустриальных и торговых изданий. Я не имею в виду журналы Time, Newsweek или Economist. Это слишком дорого, но некоторые издания вполне сгодятся. Классифицированные объявления — это довольно дешево, и их можно сделать на местном уровне. Поэтому они сохраняют дупликацию при работе на теплом рынке. Если вы хотите использовать техники работы на холодном рынке без больших затрат и в небольшом масштабе, такие объявления вам подойдут как нельзя лучше. Теле и радиореклама — это, конечно же, требует большого бюджета. Видеоролики очень дорогие, их производство стоит немало. У меня есть пара знакомых, которые проводят телекомпании по всей стране. Сами они работают в самой большой компанией сетевого маркетинга на сегодняшний день. и У них самая быстро развивающаяся организация в стране. Они привлекают огромное число новых и новых людей каждый месяц. Что они делают? Они крутят рекламу по телевизору, которая предлагает зрителю посетить сайт в интернете, а на сайте они делают запрос на получение информационного пакета, оставляя свой номер телефона. Потом им звонят дистрибьюторы, а в этой компании тысячи дистрибьюторов. Это происходит через пару дней после того, как они получили пакет. Вот такая у них система. В общем, это огромные затраты, но они могут себе это позволить, потому что они очень успешны и зарабатывают много денег в бизнесе. Они даже могут позволить себе купить время на телевидении, что они и делают, добиваясь больших успехов. Об этой стратегии я расскажу вам немного позже. Следующий пункт — электронные письма. Это очень дешево, я бы отнес их в ту же категорию, что и классифицированные объявления. Я думаю, это то, что вы можете использовать как хорошее дополнение при работе с теплым рынком. Далее, баннеры, которые мы видим в интернете. Это графическая реклама, которая загружается в виде картинок на сайте. Я вам не рекомендую их использовать, потому что они малоэффективны. Было время, когда они работали, но опять же, не нужно быть как все. Сейчас они уже не работают. Действительно эффективно то, о чем я расскажу сейчас. Это контекстная реклама или плата за клики. Так называют объявления, которые можно встретить, например, в Google или на других поисковых сайтах, где вы платите за размещение рекламы. Вы можете заплатить за пользователей, которые ищут в интернете информацию по таким ключевым словам, как сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг или прямые продажи. Вы можете заплатить поисковому сайту за то, что посетители кликают на ваше объявление. Это не так уж просто, и если вы хотите это применять, вам нужно изучать это отдельно. Но если вы меня спросите, что я рекомендую делать, я бы посоветовал вам использовать именно интернет-технологии. Эти технологии очень эффективны для людей, которые знают, что делают. Все, о чем я вам рассказал, это возможные способы рекламы. Есть и другие, но эти — самые основные. Теперь давайте поговорим о стратегии использования этих методов. Итак, у вас есть два варианта. Либо вы используете эти техники самостоятельно, полагаясь на свой небольшой бюджет, либо в сотрудничестве с дистрибьюторами своей компании. Если вы хотите большой отдачи, я бы посоветовал вам объединиться с другими дистрибьюторами для создания рекламной кампании. Я уже рассказывал, как это было в моей практике. Все было автоматизировано, люди получали сообщения через компьютер или по голосовой почте. Никто не мог выбрать себе спонсора или место в структуре. Никто не мог сжульничать или как-то обмануть систему. Все было честно, ведь мы хотели добиться больших результатов. Итак, если вы хотите делать масштабную рекламную кампанию, я советую вам объединиться в команду с другими дистрибьюторами. Не делайте на этом основную ставку, концентрируйтесь на работе с теплым рынком, а эти техники используйте дополнительно. Если вы работаете с теплым рынком и дополнительно даете объявления в местных газетах вашего города, получая по 20 кандидатов в месяц, из которых несколько человек становятся клиентами, а один-два вашими дистрибьюторами, замечательно. Это поможет вашему бизнесу расти быстрее, а ваши люди смогут дуплицировать вас, работая на теплом рынке и используя небольшие объявления в газетах, рассылку электронных писем или контекстную рекламу. В результате они быстрее надевают золотые наручники. Я считаю, на это уйдет в среднем 2-4 года. Моя цель заключается в том, чтобы мои люди вышли на такой доход за 2-4 года работы. А теперь я хочу, чтобы вы поняли разницу между процессом спонсирования и привлечением кандидатов с холодного рынка. Вы не можете спонсировать квалифицированного дистрибьютора с помощью объявления, потому что у вас три или пять линий. Вы не должны всем рассказывать все, что знаете о бизнесе. Вы не можете спонсировать дистрибьютора с помощью листовки или контекстной рекламы. Основная цель этих техник — привлечение кандидатов. Кандидаты привлекаются с помощью созданного вами потока информации. Это может быть продающее письмо на 18 страницах, которое их спонсирует, или информационный пакет, либо DVD-диск, или аудиодиск, или каталог, либо телефонный звонок кандидату, который перейдет в личную встречу в кафе, где вы его спонсируете. Занимаясь работой на холодном рынке, всегда спрашивайте себя, к какому результату вы хотите прийти. Потому что если у вас небольшой бюджет, вам лучше привлекать кандидатов, которые затем будут проходить через вашу воронку спонсирования. Это будет наиболее эффективный способ. Сейчас я расскажу вам, как я работал с кандидатами, привлеченными с холодного рынка с помощью объявлений или прямой рассылки. Я был телефонным маньяком, разговаривая по телефону 10 часов в день, потому что занимался бизнесом на основе полной занятости. И что же я делал? 10 часов в день я звонил и работал практически со всеми часовыми поясами в стране. В 7 часов утра я разговаривал с людьми из Майами, Новой Каролины, Нью-Йорка и Бостона. В 8 часов я говорил с кандидатами из Висконсина, Мичигана и Иллинойса. В 9 часов я говорил с кем-то из Монтаны. В 10-11 часов я говорил с кем-то из Лос-Анджелеса. После полудня я говорил с кем-то из Гонолулу. Я работал по всем часовым поясам, делая эти звонки. И вы можете себе представить мои телефонные счета. Сейчас переговоры стоят не так дорого, как раньше. Тогда минута международных переговоров стоила 25 центов, а я разговаривал в среднем от 45 минут до двух часов. Однако я не искал множество кандидатов. Я делал то, что делал Майкл со своей рекламой по телевидению. Он предлагал людям заплатить за информационный пакет. Например, если вы скажете кому-нибудь, вышли мне один доллар за информацию для того, чтобы оплатить почтовые расходы, вы увидите, что количество откликов резко уменьшится. Если вы попросите 10 долларов, количество откликов уменьшится экспоненциально. Попробуйте попросить 100 долларов, и количество откликов станет просто мизерным. Но секрет в том, что чем больше кандидат платит за информационный пакет, тем более квалифицированным он оказывается. Так что я советую, вместо того, чтобы говорить с двумя стами людьми в день, на 190 из которых вы потратите время зря, просить больше денег за пакет. И я просил 15 долларов за информационный пакет. В 92 четвертом годах, 15 долларов стоили, как сегодня, 30 долларов. Так что я просил довольно большую сумму за информационный пакет. Но я делал промоушен на этот пакет, я говорил, я вышлю вам 45-минутное видео, где будет рассказано, как работает компания, как здесь зарабатывают деньги, какой у нас рыночный потенциал. Также я вышлю вам каталог по продукции, которая пользуется большим спросом на рынке. Я вышлю вам всю информацию о том, какая у вас будет поддержка, как я и спонсорская линия будем вам помогать, как привлекать кандидатов и проводить презентации, как создавать большую организацию и так далее в том же духе. Я делал хороший промоушен на информационный пакет и они хотели его купить. Вот вам еще один секрет на миллион долларов. Цель любой встречи – продать следующую встречу. Встреча не считается успешной, если вы не продали на ней следующую встречу. Цель воронки спонсирования — продать следующий шаг в процессе. Вначале я продавал пакет. Я говорил, этот пакет покажет вам, как делать это, это и вот это. Купите пакет. А когда они покупали пакет, он, в свою очередь, продавал им бизнес. Я всегда отправлял пакет службы экспресс-доставки, чтобы кандидаты получили пакет в течение 48 часов. Я не позволял людям ждать по пять дней, чтобы получить пакет, иначе они остывали, и про них можно было забыть. Все, что касается кандидатов, должно быть сделано в течение 48 часов или меньше. Итак, я отправлял пакет службы экспресс-доставки, а после того, как кандидат посмотрел видео и прочитал брошюры, я садился за телефон и разговаривал с ним. По 45 минут, по одному часу, или даже по два часа. Что же я делал? Я развивал отношения. И даже если я никогда не был в его городе, и никогда не встречался с ним лично, мы создавали длительные дружеские отношения. И большую часть времени мы общались по телефону. Сегодня у меня есть очень хорошие друзья, с которыми мы знакомы только по телефону. Телефон очень хорошо помогает строить отношения. Вы можете также использовать электронную почту, но в качестве дополнения. Я никогда не использовал электронную почту в качестве основного метода общения, для этого я использовал телефон. Я пришел к телефонной форме обращения, потому что это более эффективно. И я строил отношения, и я обнаружил, что добиваюсь гораздо лучших результатов и более дуплицируем, чем другие люди, которые работают только на холодном рынке. Так что, если вы собираетесь работать с холодным рынком, мой вам совет, в первую очередь, стройте отношения. Теперь об обращениях. Если вы помещаете рекламу в журнале, используйте прямое обращение. Говорите прямо, что вы продаете сок нони или витамины Амбей, или то, чем вы занимаетесь. Говорите прямо, что вы занимаетесь сетевым маркетингом или прямыми продажами. Вы занимаетесь бизнесом, поэтому не теряйте время и не создавайте лишних шагов в процессе. Если же вы выходите на массовый рынок, используете косвенное обращение, то есть кандидаты должны получить информацию о бизнесе, компании и продукции на втором этапе. Но никогда не используйте секретное обращение, потому что это не работает. Еще один совет на миллион долларов – это немедленное действие. Очень важный компонент – немедленное действие. Если вы ждете, пока вырастет ваш бюджет, или вы копите деньги, либо вы ищете спонсоров, в любом случае вы проигрываете, работаете с теплым рынком, работаете со своим списком. Постоянно делайте что-то, и вы будете успешнее тех людей, которые сидят и ждут у моря погоды. Итак, когда мы вернемся, то мы будем говорить на тему секретов спонсирования. Спасибо.